Здесь очень странная везде погода, и насколько я езжу, меняется 24 климата постоянно. Я немножко не, не в себе, потому что это очень сложно, у всю эту разницу в температурах, то есть час назад практически я была в купальнике, мне было жарко, и а теперь мне холодно. Данное место это вулкан, ядро. Ядро это один из вулканов, который находится очень близко к земле, по американским меркам uh, где-то около 7 всего километров это по-русски да? то есть, uh, сейчас, в данный момент uh, это самое ядро, этот котлован и это, наверное, как в жизни как бы плаваешь на океане с черепахами, все хорошо, позитивно и 2 часа мы попали в это место не стало Есть разные места разные, же, разные люди но все равно здесь рай здесь хорошо это гавайи этот вулкан спит спит уже очень давно он создает очень красивую природу вокруг себя всем пока я пошла дальше исследовать uh, гавайскую природу